Привет, дорогие друзья, с вами Мишаня и канал «Куда сходить в СПБ». Близится Новый год, это значит, что пора заряжаться новогодним настроением. И лучше всего это делать на новогодних ярмарках. И одна из них уже начала свою работу в ТРЦ-галерея. Так что пойдемте погружаться в праздник. <laf> Don't you <-atic> mm -hmm. Если вам понравилась новогодняя ярмарка, то проходит она в ТРЦ-галерея. Но если вы знаете другие интересные места, где же можно зарядиться новогодним настроением, то обязательно пишите их в комментарии, и, возможно, я сниму про них видео. И не забывайте подписываться, чтобы быть в курсе всех интересных мест санкт петербурга С вами был Мишаня. Пока-пока!